Здорово, народ, вот и подоспела долгожданная нарезка со стрима. Предупреждаю заранее то, что первая часть этого ролика будет в не совсем хорошем качестве, потому что я качал запись стрима с ютуба там, где есть изображение с вебкой. Но сразу говорю, это не делает ее менее угарной. Также перед началом ролика хочу напомнить, что в телеграм-канале я периодически выкладываю песни, которые я использую в своих роликах. А еще максимально онлайн на этом стриме достиг полочки в 900 человек. По голосу не передать, насколько я рад, но все же знаете, вы красавчики, мне очень приятно видеть такие цифры у себя на стримах Ну а теперь, чтобы не затягивать Давайте перейдем к самой нарезке Думаю, вы ее достаточно долго ждали Камбус и все, что только Какое самое крутое место для тату-девушек Хуй Поясница там, бабочку набить и все Самое охуенное Или же какую-нибудь цитату на латыни вот, вот, вот, вот здесь вот хуярят Все как один И пацаны, и девчонки Или же ловит снов на икре Если вы видите этого человека, вы знаете, он очень оригинальный Если человека, вы видите человека, который говорит э, В стебном формате про чью-то оригинальность Знаете, он тоже оригинальный Еще он долбоеб Ребят, зарубежный сервер, кстати говоря Давайте попробуем Нихуя, блять, это что, это охуенно или хуёво? Сдела поменьше звука у донатов, но тогда их не будет слышно. В чем прикол тогда донатов, если их не слышно? Модеров в чате нет, и у меня до сих пор, я в раздумиях насчет одной темы. Сделать эту сраную спонсорку, чтобы у людей были иконки в чате Самый типа большой уровень спонсорки, он будет вместе с собой с этими иконками нести И с названием оригинальным, он будет еще нести с собой модерку Типа чел отдаст условно говоря там Косарь 2 Мне кажется он вряд ли будет перебанивать массово всех, кого только видит Когда выйдет обнова на Боброграде, прям точная дата Я не знаю, это от Кодера зависит Там он им пусть занимается, это обнова и все Как ты делаешь текст на превью? Во! Во И во 570 человек, вы чё, совсем... Нихуя, блядь Вы чё, сигаресвод пришли смотреть, Серьезно? Мы пришли теперь, да вы охуели, Что я вам сделал такого, за шо меня рдэмить Я просто чел, который, блядь, угорает со школьников и все. Кого? Нахуй тут сглаживание 8Х стоит, какого черта, блядь? не запишет, тот раз. приложение не отвечает, блять. ха-ха-ха, сука, хуе сглаживание, блядь, по правилу Блять, блядь, держи мэрию за лицензию под хитрую еврейскую ебался отсюда ого, сейчас, отживем реакции Закружите его, окружите, окружите, алмаз вип ебаники. Don't kill me, please. Пиздец! Я там чел еврейскую музыку услышал, а у него дед немец. Все нормально. Какой твой любимый цвет волос? Спас... Посмотрите, в чатку по за там забанили вверху чела навсегда? Ева 01. один. Начал сейчас перебанять, начал перебанять тут, начал перебанять. бан, потому что сейчас перебанят. Блять, закрой, слышишь? Никита, спасибо, проснулся чел, спит, блять. Все? Это, все на что ты способен? Кстати, надо кое подкорректировать, пацаны. Проблемка небольшая появилась. Нихуя, блять, это что, это охуенно или хуево, блять? Как ты? Нужно битрейд сделать чуть-чуть пониже. А, блять, а что произошло? Сука, я игру просто. 800 нахуй, вы чёрт ДА Я ЕГО вс нахуй, ОТКУДА 800. Да, я могу теперь говорить то, что я медиагигант, типа я приду куда-нибудь, не знаю, ну, представиться, типа, вот Артур, Ван Сигенгон, Я могу так представлять? Это, это, это, короче, это можно, это фига, где можно всех прикилить Это, короче, РДМ-ная фигня А, нахуй, ТРП, для этого, чё? Люди делают таймер для того, что является обыденностью на фустерп. Я не знаю, как этот сервер оценивает Это хорошо или плохо? Хотя, возможно, на фустерп нет нету потому что люди считать не умеют. Фугу знает. Вводим это на Беброград. Иди нахуй, я деньги собираю. Я фармлю. Я по... Сейчас, подожди. Я тимится, тимится буду. Сейчас забью. Сейчас буду Подожди. Сейчас. Кто тимится? Я с тобой тим. Все. это ШД, это ШД, это ШД. Да, это Динамайд, это был Динамайд. Блять, ребят, вы слышали? Это... Алмазвип не отходите, алмазвип не отходим. Я щас, сука, не загрузился. Просто, просто, ты вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, вхуядь, Ребята, я так понимаю, я вообще я не, не выйду, да, со спавна? Сейчас надо спрятаться у кого-нибудь Открой дверь, блядь! Открывай дверь, блядь! Открой, сука! Открой, я зайду! Меня пиздец! Открывай дверь, блядь! Что, спасибо, я уже зашел. Бля, а там школа ремонта, я в бахуе. О, о, забирайся, блядь! Залезай, залезай, залезай. Я отвечу чуть позже на донат, у меня важная миссия по побегу. Давай, нахуй, вы сюда не залезете. Они еще Абсолютно стоят ждут думают, седочке. кто из них я, блять. Сука. Охуенно, мне на самом деле вес этого всего весело достаточно. Как тебе иметь такое хорошее комьюнити? Мне заебись, я когда такие стримы врубаю, я на 100% понимаю, что не будет ничего серьезного ну так да помоги ему он оружие потерял помоги ему Алло, а? он полетел помогите оружие чел потерял вон там у него пропало под картой Полетел бэн, ныряет, он оружие потерял под полом они вон там стояли Экспертное мнение вы слышали? Я тоже согласен, он долбоеб Вы вороны в ахуе, мужики. они вообще нихуя не. Какие истории нельзя рассказывать без ноги. С ног Сейчас. тут делаешь? Я его просто телепортировал и от него тоже улетел. И не вовремя за спиной появился. А ты зачем когнитивный сервиспэн нарушить? Вот так вот. А, когда это было? Понял, что ты сделал сейчас? А вот буквально минуту назад я тебя вот угрожал. Вот вот. Чем? Вот так вот. Ты понимаешь, что ты неправильно результатал через... Вот так вот. А что это было, ты объясни. Смотри, ты стоял за школой, я подбежал к тебе и начал угрожать гантелей. Так. Вместо этого ты мне уебал. По голове. Путин говорил, если драка неизбежно бить надо первым. Ну так, ну, так а я ударил. Ты, ты брошил когнитивный ты понимаешь? Ты через коленвал не, расш... не рассчитал э, силу моего удара. Ты видишь тут нарушение? Нет, ты еще и биселка салкосырина. Ты понимаешь, ты еще и бил салкосырина. Чел из козырей пошел. Админ, ты что думаешь по этому поводу? Админ, вахуй твоего нарушения. <звук> <звук> <звук> <звук> Все, он в шоке. Гонтели, а кто это? Ну я не угрожаю, Кто такой Гантели? Ну ладно. Гонтели не угрожает. Кто такой гантели? Тэпни его сюда. Тэпни гантели сюда. Админ, зондук. Тэпни гантели сюда. Гонтели. Где, блядь, гантели, прячь? Ну ты говоришь, Гантели не угрожает. Гантели, где он? Где игрок гантели? Тэпни сюда гантели. Он не понимает. Где тут админ? Он в клоке, не? А, я понял, а гантели где, блять? не знаю. Спроси про гантели, рувиник. Инт, Мы привет. У меня вопрос. Слышь, Он говорит про не гантели, гантели которая вот, не да. угрожал оружием, а у меня жалоба на него. Не гантели, гантели. Степня его сюда. Так. Гантели. ты тут? Зандук не, не выкупает, он мне про гантели как раз говорит. Э, Гонтели не угрожает. Не, извиняюсь, можете админы посмотреть? Я вон там вот еду сбросить. Не, он можете она, админа как... поменять, он не вывозит он жалобы. Он принял же бы, не может разобрать за ФРР РП. Ну тогда это, я так считаю. Он заколебал, спамит ИКЛ, по видео ТикТок. Нет, я могу это... жалобу взять, если хочешь. Давай, давай. Нам нужен еще чел да. третий Могу зала. Я... А, э... не, давай. Гантели вспомнить. его имя. Да, гантели. Забаньте а а челика, который спамят Вот эту хуйню. Молодцы. Там. Сейчас у нас носок застрял. Так, я говорю, сейчас я у нас упал. У меня еда застряла. Я есть хочу. О, вот ты щас был! Хуя, блять, это шо? Это охуенно или кто? А ну-ка, подожди, да. я сейчас к тебе Боже, на стрим поки Блять, он на стрим заходит, пиздец. Гантели тыпните сюда, ч он про гантели Она начал говорить и не хочет его тэпать? Чем проблема? А скажи своим подписчикам, что они такого не писали. Вот, это он писал, причем тут подписчики. Что ты на подписчиков гонишь, если это админ не хочет тэпать гантели? Ась. Нет, а ты видишь, что он испальнется. Да я скажи, что? что не я делаю. им что, постух. А что он сделает? Что я сделал? А максимум чем могу? Это ФРП нарушить? Он как раз чел жалобу подал, он не может ее разобрать. Горит про гантели, а как. Гантели сюда кто-нибудь. Ну я понял, а гантели где? Гантели Имя. Игрока, гантели. Сука, поменяйте кто-нибудь на гантели имя. Гонтелий. А, гонтель. Вот. Ребят, меняйте имя на гантели все время. Все вместе. Гонтелий, гонтели. Гонтелий. Да, привет. Гантели, гантели. Посмотри, да, да, там на чел на с ником гонт. Вот он, сука, ты что тут да. делаешь? Да, а, даже. долбоёб? Кому-то угрожал. Что такое? Да, я? Я, я, я, я люблю, люблю кантели. Пошли один на один выйдем. Давай. Начинайте. Я тебе разъебу. Сука, ничего, я помогу. На, блядь. Добей, добей его. <laughs> а, бочку, а, -а, -а, -а, -а, нахуй. а что происходит? Ну, ну, я, я, ну, я, ну, мы ждали Гантели, а вот я, его я, сюда я, тэпнули. Я же говорю, такой чел есть, а вы мне говорите, и, и, что нету и такого и игрока. Гантели, сюда, штук пиздец. 30, наверное, на сервере сейчас. Смотри, Гантели. Гантели, Гантели, Гантели. Почему Гантели? Что-то хуйня. Гантель, <связать> гантели. Гантели. <связать> гантели. Вот, блядь, не 5, сервер, а качалка, баный в рот какой-то. Гантели 228, <связать> чё, <блин>? <связать> блять. Блять. <связать> Ебали мне нахуй, подожди, бана. Чё за пиздец. Ты сейчас будешь ебала свой открывать и обратно в спортмастер сдам, ты сука. А чё за правило 212? А за шо его? 2 А за угрозой гантели. Рубиник, скажи, чтобы он все гантели тэпнул, блядь, потом разберемся. <зыв> <сél> Жалко. Чел крыс ебашит, блядь. Где он? Где он? Два точка двенадцать, один точка... Да я его все на. Что за два двенадцать? В чем прикол Час, правила? Я, писки, я ну. просто зашел на сервер, правило сервер. <связывая> он меня тэпает, чтобы меня постоянно вот так вот скидывать или чё? Негры все пидорасы, ёбаные, блядь. Негры все пидорасы, будем их ебать. Короче, я ему угрожал гантелей. Нихуя, блять, это что, а это он? охуенно или хуёво, блядь? Гном гантелей в студии. А он... Ну, типа убежал. Тепни сюда гантелю, я гантели ему убежал. Ну человек гантели. За что я, блять, сижу в бане, ну, сука, сюда, я за тепни. другое наказание сижу. А, сука, я не могу, блять. Ну гантелю тепни. Скажи, тепни всех разбираться будем, а тепай всех стремишь, гантель сюда. Ну тепни э -э -э гантелю. Тепай всех а гантель что, разбираться будем. Ну, а что за нет, так... гантели, гантели? Блядь, за... они не заебутся даже под А что за ник? Да, значит, какой ник да. на стриме у него? Объяснительно мне в развернутом виде на стол положить Это скрипач, блять А, блять, скрипач блядь. О, блядь. Привет. Гантельная скрип. Скрипач, гантелю надеюсь, мы попадем на резку Гантелью тепните тебя мне Бля, мощно, я бы тебя гантелю, съел, хомячок Что мне гантелью тепните? Нет, я не понимаю Подождите, а давайте посмотрим, как э, хомяк идет под э, шадоу рейза Бу, Блядь, нахуй, я тебя за забью, сука, иди сюда! Бля, извини. Нет, блин, туда. Ух ты, я просто шадоврайза включил, на меня напали. Короче, гантели, отепните сюда, если их много, то ты по этим будем разбираться. Так, у нас жалоба на гантели. Боже, какой же тайминг охуенный под шоу -даун. Они же все тэпнутся и перехуярят да. друг друга. А так вот. Все, гантели, О, суки, антелы, вы что-то блять, пошадите чат просто, давайте в линию, в шеренгу, блять, становитесь Прием, сука, партии товаров в спортмастере примерно так и выглядит, нахуй Еще всех остальных гантелей депайте, тут стена длинная, давайте Тэпай всех гантели сюда, которые есть Я нарушил когнитивные Пацаны, я тоже гантели, блять Итальяндун, блять, а нахуй я все, нахуй, я хочу вспомнить, кто -то точно нарушил. а -то они все на одно, лицо, что, тебя, на одно лицо и на одну еду. Жалоба RDM. что у тебя за жалоба? А чел по Steam ID вычислил меня. И тебя убивал? Нет, не мне разбил, а -а -а. хомяку. Мне нужны все гантели, которые есть на сервере. Хомяк, хомяк тоже гантели, оставь Да я тут был уже, что-то меня Опоздание, блядь. Разыскиваться полицией, охраной. Причина гантеля. Все гантели тупайте, я еще жду. И это не все гантели, которые есть. Теперь мне нужен администратор Зандук. Зандук? Да. Зандук ковнулся. За... Попроси, чтобы зашел. Да, молодцы, это срочно, он искал мне одного из нарушителей гантелей. гантелей. Зандук а ему на телефон сейчас вот позвоню, скажу, Зайди Ну с... если есть телефон, то звони. Я могу сам вот позвонить, дай мне телефон. Вот блядь, да, мне да, я все. тут. Мне нужна помощь, Зандук нужен администратор. Сейчас будем стоять, ждать. Позовите. Мне нужен зандук. Вс ⁇ вон зандук появился. Зашло два человека таких на сервак. Выбирайте. Двоих тэпайте, по по быстрее пойдет дело. <в débiles> <п <WHO> <п uh> Банна это бан на очень... Ты зандук, Всех, у кого и нет зандук, баньте на 8 часов. 1. Так 3. они на, на русском, а тот на английском. Это им, им, импортозамещение, бля. Постой, не бань. Импортозамещение администраторов. Он русский, нет? А у меня вопрос, так у меня вопрос. Тепните зандука. Бля, там чил минифит тянет. При, так прекрати так курить. Так Кто из вас вчера был так в так женской так общаге ой, в 21.09? Просил своего пара. О, это я, я Ты там 24 на О, сука. Вот мы тебя и вычислили. Кто тебя курил? Поименно, uh, поименно no. no называй. Like Есть тут кто-нибудь, кто присутствует? Степан дырявых там был 10%. Ну там дырявых. Я могу ник. Ребят, делайте ник, кто-нибудь Степан дырявых. Степан дырявых. Он сказал имя Степан дырявых. Нам нужен человек с этим именем. Степан дырявых, Степан дырявых. Степан дырявых, тэпните. Степан дырявых. Дырявых. Сейчас тепнем Степана Дырявого и будем разговаривать. Тэпните сюда Степана Дырява. Да, он, сука, имя точь-в-точь. Так, а мы как жалобу-то продолжаем, ведем? Степан Дырявых убил Забанить человека. Кто, с кем Степан истил. Дырявых убил человека. Получается, ей всех ретурную жалобу. Нет, они должны это все подтвердить, ребят, правда? У меня, правда. короче, записано всё. в человека убил взял жалобу. как покурил минифит. Смотри, Степан Дырявых. Смотри, вот Степан Дырявых. Он вчера покурил вот этот вот минифит. После этого он убил человека в женской общаге. Вчера в 21.09. Получается Привет. они все были свидетели. Привет. Степан это... Дырявых, у тебя мастер ДМ идет. Чем просто имя поменял, называется. Степан Дырявых, у тебя 9 убийств за 3 минуты. Как ты это можешь да, согласовать? посмотри на его кипаре. В вот смысле согласовать? Они вчера были все согласованы с минифитом. 9 убийств? Да. За 3 минуты? Ну там спидран был. Вот вот. У тебя ДМ-ка есть? Да, вот. диктофон. диктофон все было, всё было всё. записано. Вот. Степан лишний вот. отрицает, молчание знак согласия. Вот Да, в женской общаге, в женской вот. общаге вот. все вот. было. Шалтай-болтай. Вот. Чё, Нет, вот. кинь вот. мне свой Facebook, вот. я тебе позвоню. <с и <с Давай, связывайся, ты демку хотел, он тебе покажет. Дискорда нет, есть в фейсбук. Фейсбук, кто без доказательств бан... а, его бань. Без доказательств бань его, давай быстро. Степан Андрявых а за РДМ, а 9 а человек а заебашил, а а в женской а общаге. Минифит, откинь, пожалуйста, демку в дискорд. Я тебе сейчас позвоню, или ты мне позвонишь. У него нет дискорда, он его на фейсбуке зарегистрирован. За что, блядь, какой 8 часов, Ты меня забанил, блядь, за 1,7? Меня забанили за то, чего я не нарушил, блядь. А, а можно ему сразу пермачом, надо голодец сказать, что он сразу пермачом банил эту кирпача? Голда откажется. обдано давай, что он только... Чё, Максим, разрывает? и дисков, вообще, в принципе, Максим, не может там, да, предложение сформулировать. Куда он лезет? Да, наверное, Пис... нет, <соценно> на него. Наверное, там 600 человек заявок. Я тебе даже скажу, сколько он сейчас на стриме сидит. Так, у него сейчас на стриме сидит в... Расследование. Человек, а 60 зрителей. 1.7 перебан сделайте. Э, пусть 7 А, там гарай сидит.